Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи «Мистерия истинного покаяния». Друзья, что такое покаяние и почему оно имеет такое важное значение в нашей жизни? Покаяние – это святое озарение, это очищение человека светом истинного преображения. Истинное покаяние освобождает человека от дальнейших страданий и помогает ему через изменение и осознание своих нарушений перед Богом и людьми пройти путь очищения, преображения и трансформации души, духа и тела, чтобы быть готовым к новым глубинам, высотам и красотам бытия, то есть Жизни. Друзья, сегодня наш мир смертельно болен, потому что мы все грешим, вольно или невольно. А грех... Это потеря внутренней связи с отцом и памяти о своем божественном происхождении. Грех – это нарушение высших божественных законов. Это неправильное поведение. Грех – это цепи на ногах путника. Грех – это пелена на глазах ищущего. Грех – это израненные крылья духа. Грех – это смерть. Друзья. Приближается праздник Пасхи, а Пасха – это наше спасение, Пасха – это всем нам подарок от Бога, Пасха – это победа любви над грехом, а значит над смертью, Пасха – это любовь, а значит Жизни. И я прошу вас, мои дорогие друзья, давайте же все вместе закроем глаза и попросим прощения у Бога за то, что грешили. И прямо сейчас сделаем первый шаг на пути к новой жизни через покаяние. И для вас звучит песня «Первый шаг». Привыкнуть, это как ребенка, первый шаг. Со слезами, пламенной молитве, кается еще одна душа, подала терпела поражение, а потом уставшая от все земное притяжение Стала и к Спасителю пошла Да наступил конец Сомненьям, карибаниям Дай силу, Отец Душевным обещаниям всего Задачи на век тень прошедший дней. Просветленные вокруг Небо, сознание. Сделан, вечно сделан Вечно сделан Первый шаг Да, друзья, покаяние, к нему никак нельзя привыкнуть. Это должно стать нашим желанием постоянно изменять в себе все, так как покаяние – это изменение, и нет в жизни ничего стабильнее и лучше вечных перемен. А закон любви и жизни, он свят и не приложен, и нам всем людям на земле дано познать его в огне любви, коль в радости не можем. Друзья, наш Бог, создавший мир и человека, Он свят, Он милосерд, но также Он очень строг. Он есть сама Любовь, мы в Нем и с Ним едины. И только грех души всех нас так сильно отделяет от Него. И что же всем нам делать? Ответ один – Искреннее покаяние, оно и есть сильнейшее оружие Его, которое нас к Богу приближает. Так сделаем, друзья, сегодня с радостью Его. А наш спасенный человек воздаст Творцу Вселенной всю славу и всю честь за радостную весть. И для вас звучит песня «Подарок».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 Отцом небесным Говори Как сладостны Минуты эти Вот так стоял бы И стоял И озаренный Божьим светом Благодарил И ему хмалу, воздай хвалу и честью чудный вечный Бог, он был всегда есть Не маговоришь, как сладостны минуты эти. Вот так стоял бы и стоял, и озаренный Божьим светом облагорожил. Спасенный человек, благодари Христа Пусть воспоют ему хвалу твою, уста Воздай ему хвалу, воздай хвалу И честью чудный, вечный Бог, он был всегда и yeah. есть И в заключение нашей передачи я повторю опять, друзья, как много ликов истины высокой, но суть ее всегда останется одна. Так давайте станем Ее проводниками. Трудом своим преображать мы будем этот мир, не разрушать, а созидать его и жить в нем так, как Бог велит. Друзья, давайте учиться жить в любви, и грех тогда уйдет на навеки. Помните, небесной коры нет, а есть живой пространственный магнит, который создаем мы сами. А Он притягивает из пространства Вселенной аналогичное состояние. И кто сеет ветер, пожинает бурю. Так при чем же тут Господь? А Пасха – это победа любви над грехом и смертью. И я прошу вас, друзья, давайте все вместе поблагодарим Бога за эту великую победу любви. И с сегодняшнего дня решим, что мы больше никогда не захотим грешить. Сразу не получится, но мы будем очень стараться. И тогда наша душа очистится через покаяние огнем святой, священной любви. И тогда мы все сможем совершать добрые и чудные дела, устремляясь к светлым начинаниям. А чтобы зло от нас ушло, Прямо сейчас, еще раз, мы должны все вместе совершить для души своей покаяние и тогда исчезнет корень зла, так как на уровне души мы все едины, и тогда недруг станет другом. Разве не этому учил нас Бог через Христа? Так сделаем, друзья, все то, чему учил нас Бог, берем пример с Него и побеждаем зло любовью, так как на кресте самим Христом нам было это продемонстрировано. Это и есть мистерия истинного покаяния. И мы расстаемся, друзья, с такими прекрасными словами. Господь, всегда пребудьте с нами. И пусть как цветок в пустыне, любовь Господня расцветает в нас. А с вами была я, Ева Фландер. И до новых встреч в эфире. Окончилось общение Разлуки час нас в путь зовет долиной скорби и терпенья, и нескончаемых забот быть может ночь в пути застанет и будет трудно нам идти Господь в беде нас не оставит пойдет как пастырь впереди. Мы расстаемся со словами, Господь, всегда прибудь, Ты с нами, Мы расстаемся со словами. Господь всегда прибудь, Ты с нами. видимся сегодня друг с другом мы последние. Аминь. Как ручики стремятся у моря, Как облака плывут в лазурь Спешим мы в радости и горе, Укрыться в нем от беды будет. Мы будем Господу, Господу молиться, молиться. что под греха нас сохранил. Что больше для него трудиться и побеждать по нам сил, Мы расстаемся со словами. Господь всегда пребудь, Ты с нами, Мы расстаемся со словами. Господь, всегда пребудь, ты с нами. Быть может, видимся сегодня, Друг с другом мы последний И раз, пусть как цветок в пустыне, Любовь Господня расцветает. Ты с нами